Давай поработаем с твоим сомнением, потому что за сомнением кто-то стоит. Ну, или что-то, или какая-то ситуация, да, которая не дает тебе двигаться дальше, по сути. Тебе дискомфортно было, да, с экземой? Тебе очень не хотелось так? Дискомфортно было. А это твоя экзема, или она пришла откуда-то от родителей? Он знает? Пришла пришла. А от кого пришла, от, от мамы. От мамы пришла. Угу. А давай сейчас маму пригласим. А когда Экзем. могла потерять из-за экземы? То, что я болел. А у меня вопрос к маме сейчас. Здравствуй, мама. А скажи, пожалуйста, это твоя экзема или она тоже к тебе пришла? Да или нет? Там просто один ответ будет. Да. Твоя экзема, да? То есть это твои переживания, которые ты передала своему сыну? Да. Папа твой, Пришел. да? Пришел, Пришел. Прекрасно. А теперь, мама, ты можешь все сказать папе? Все, что у тебя, как говорится, наболело. А почему тебе не хватало от, нее, от него любви? И давай послушаем, что папа скажет. Прекрасно так и должно быть. Ты прям почувствую эту интеграцию, почувствуй, как... Ну, что как? Почувствуй, как к тебе пришла вот эта целеустремленность. Как она трансформируется, что происходит? Просто сидит шарик этот просто сидит не хочет с нами общаться не вот, что-то происходит или он также молчит, ну, также молчит. Uh -huh. ну, тогда представь что этот шарик это голограмма да такая нарисованная аккуратненько своей рукой это двинь в сторону голограммы и посмотри кто там сидит Сейчас он не сможет прятаться уже. Ну как будто какой-то зверек типа хорька или ага, суслика, маленький чуть -чуть, ага. типа того. Понятно, понятно. А здравствуй, хорек, здравствуй, суслик. Как он реагирует? Он Головой крутит. Ну что ты, мы тебя, вон видишь раскусили, какой-то симпатичный оказывается. Че он как реагирует? смеется что mm, не просто озирается и все а -а -а. мы тебя просим сейчас я тебя прошу э -э, харечек проявись пожалуйста в полную свою силу покажи свою мощь ты же сильная часть покажи какой то сильный мощный что происходит mm, какой-то типа гены переродился гену типа да, Крупнее стал. Крупнее, ну ты какой красивый, да? Как тебя зовут, часть? Что Багир, что ли? Или Бабалат, что-то такое. Бабалат? Бабалат Баб тебя зовут? Бабалат или, или Багир? Как, Бабалат, если тебя будем называть, нормально? Или Багир? Он сейчас тебе ответит, как лучше. Что говорит? Багир. Чем он там кочевряет? Ничего, вроде больше не показывает. Ничего не показывает, да? А он как скалится сидит этот шакал или чем? Ну он такой как бы да такой как бы с наглый с да. наглый наглый скал такой. Наглый скал, а глаза у него какого цвета, посмотри? Темные, черные. Багир, ну ладно теперь. Багир, ну не, ну не стесняйся, что ты, можешь все поняли. Что ты, давай, скидывай эту шкуру, шакал что ты в самом деле. А, то есть ты с ним с рождения, что ли, пришел? Да, с рождения пришел, ух ты, как интересно. А сколько ты с ним уже тысячелетий вместе идешь? С душой ты? Два Два тысячелетия? Два чего-то, я вот не понял. А скажи, столетие или тысячелетие? Или две столетие. жизни? Стол столетие. А, значит, две жизни с тобой идут. Ага. Угу. Ты всего убили, Без что один. ли? Да. И в этот момент ты вошел? Да. А много, да, вот таких, как вы, Багир, вошли в момент, когда воинов убивают? Да. Нет, говорю. А почему не уйдешь? Тебе хорошо, что ли, да? Можешь уходить тогда. Или ты не хочешь просто уходить, что тебе весело с ним? Весело. Весело, конечно, весело.